Всем привет! С вами Маш Смоут. Сегодня у меня небольшой обзор моего нового изделия. Это называется Inro. Это японская сумочка. В древности все японцы носили на поясные сумочки такие. Кстати, нецкие. За пояс. Вешалось. Вот, ну, здесь могли быть бусины или еще что-то. Здесь еще можно было продолжить бусинами. Вот, И мне так эта идея понравилась, я где-то увидела. И мне захотелось вырезать. Вот. Ну, это прототипчик, конечно же. Мне нужно было посмотреть, как это все будет выглядеть, смотреться. Выбрал такой вот простой дизайн на рыбежке. Вообще непонятно, кто это, даже не скажу. Вот. Сейчас расскажу, с какими проблемами я столкнулась. Во-первых, у меня был побольше хвост шикарнее, сломался здесь. Вот, но это было в процессе моя вина была. Материал, кстати, липа. Вот, не буду больше из липа делать, потому что, ну, для. Наверное, надежности и практичности, надо что-то из тверже, там, дуб, например. Но я выбрала липу, потому что легко вырезать из нее, мягкая, вот, и мне нужно было попробовать. Значит, сейчас расскажу, как это работает. Значит, мы... Вообще, в принципе, инра, это такой чехольчик... И он сделан, поделен на несколько сегментов. Но я сделала, и каждый сегмент, вообще, э, вообще это используется подношение под печати, или табака, или всяких там таблеточек. Вот. вот. У меня одно отделение. Так это выглядит. А, конечно же, в следующем не будет гвоздей. Это я уже придумывала, потому что надо было как-то это все приколхозить. Значит, э, нить протянута сквозь чтобы это все не потерялось при ношении вот сама идея такая то есть на поясе висит понадобилось что-то открыли взяли там допустим монетки и закрыли я небольшой механизм придумал я конечно это все доработаю потому что в принципе мне понравилась идея то есть здесь вот есть такая прорезь с ячейкой туда ша шапочка Шляпка гвоздя заходит, и с этой стороны просто вставляется. Ну, естественно, для нормальных изделий по-другому будет все. Что-нибудь придумаю. Вот. Ну и не стопроцентное прилегание тоже связано с этим крепежом. Вот. Так, по крайней мере, она не болтается, просто так не откроется. Так, если понадобится, просто раз, что-то достали и закрыли оград. Вот. Так она висит на поясе. Можно абсолютно любой дизайн делать. Мне понравилась очень эта идея, поэтому я и решила попробовать. Так что вот такие рыбешки у меня. И, друзья, если вам интересно посмотреть процесс, как я создаю такие штуки, то напишите мне об этом в комментариях, и я тогда сниму видео об этом. Всем спасибо за просмотр. Пока!